Здравствуйте, друзья! Ну, прежде всего, я хотел бы сообщить о том, что очередной канал Евросумы на Ютубе забанен. Без объяснения причин. Все ссылки на него будут даны под роликом, но в данном случае это наглядный пример того, что у нас идет война, при которой наши западные не партнеры уже не играют по правилам. Даже в таких мелочах, как бойцы информационного фронта. Да, а правила они установили сами для своей площадки. Но раз мы не нарушаем этих правил, значит с нами будут бороться не по правилам. Как английские джентльмены, которые люди своего слова захотели дали, захотели взяли обратно. Это так в качестве примера того, что происходит. Теперь о другом. Нацисты на Украине продолжают уничтожать памятники победы. Вчера они в Мукачево сняли Т-34, сегодня в Стры Львовской области, это в Галиции, развалили стелу павшим советским воинам при освобождении Украины. Вот это уже называется маски сброшены. Нам все время рассказывали, что нацизма на Украине нет и что у нас общая память о победе или, по крайней мере, что этот киевский режим чтит память о победе. Там Зеленский рассказывал, что у него дед воевал. Ну так вот вам наглядный пример того, что происходит. И это уже не единичные случаи, массовые. Я уже не говорю о проявлениях нацизма и обо всем остальном. Просто это для нас лишний аргумент. Мы это знали и так, но теперь мы убедились, что принимает нацизм на Украине овеществленные крайние формы. и Дальше будет только хуже. Поэтому именно с ним надо покончить. Именно с нацизмом на Украине надо покончить. То, что наши западные партнеры, теперь бывшие уже партнеры, не желают его видеть и предпринимать меры, ну, значит их это устраивает. У нас нет. У нас различное мировоззрение по отношению к нацизму. Ну, а Следственный комитет России начал проверку в связи с повреждениями железнодорожных путей в Шебекино. Белгородской области. Да, я слышал сообщение о том, что это незначительное повреждение, которое ни на что не повлияет. В данном случае вынужден не согласиться. Это дорога на Купинск. По ней шли железнодорожные поставки, а не только катался местный железнодорожный автобус. Если вы посмотрите на характер повреждения, вы увидите, что была подорвана одна из опор, которая находится непосредственно возле берега, в результате чего пролет опустился где-то, может, на метр. Но в любом случае его нужно сначала проверить на характер повреждения, повреждений, судя по всему, они не столь значительны, а потом поднять эту многотонную конструкцию, обратно и соединить. Это вопрос не одного дня. Значит, на несколько дней, как минимум, железнодорожное сообщение прервано. Почему мост не охранялся – вопрос отдельный к тем, кто обязан это делать. И то, что там начальник, точнее губернатор Белгородской области призывает создать народные дружины – это очень здорово, но заниматься охраной железнодорожных путей должны, естественно, не гражданские люди, а другие структуры. Это лишний раз убеждает о том, что война идет, война будет переходить там, где это можно на границы уже в самой России, естественно, безуспешные, но в данном случае важно не это, важно то, что против нас действительно ведут войну, это надо хорошо понимать, это мы видим специальную военную операцию против нас, воюют. Ну, далее, вот Главное управление разведки, вооруженных сил киевского режима сообщает о том, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов больниц и школ в российском населенных пунктах с целью еще большего нагнетания антиукраинских настроений. Да, это глупость, но это глупость, рассчитанная на местное потребление. Можете быть уверены, она будет там воспринята. А самое главное, последующие диверсии против этих объектов в России будут снова рассказы о том, что это делают сами русские, это делает ФСБ или еще кто-то, это ни в коем случае не мирные спецслужбы киевского режима и не оголтелые нацисты. То же самое вот по поводу всех предупреждений, по поводу того, что мы используем химическое оружие. Оно нам не надо, но это надо тем, кто проигрывает войну. Ну, так или иначе. Первая партия танков Т-72М, находившаяся на базе хранения бронетехники в Люблине в это Польша отправлена на киевскому режиму. Всего планируется передача 100 танков. Это то, о чем мы говорили, что первые пять чешских Т-72 – это только первая ласточка. И пока армия России уничтожает эти танки на Донбассе, они будут поступать из Польши. А там таких танков еще больше 800 штук. Ну, так что вот это наглядный пример того, как идет война, и с чем нам стоит бороться, в том числе и с подставками этих, этой техники. Значит, очевидно, придется выводить из строя железнодорожные пути все-таки, рано или поздно. Ну и дальше, американский Бегмир сообщает, это действительно ресурс, созданный на Украине еще несколько десятков лет назад, что один из ВСУшников под Киевом расстрелял трех терротбароновцев, садив каждого по три патрона. Но вот поспорили они всего лишь из-за того, что не поделили дорогу. Это небольшой пример того, какое количество оружия, в чьих руках оно находится и как оно применяется. В том в числе и друг против друга. Но в данном случае это не имеет отношения к нацизму, это имеет отношение к тем порядкам, которые сложились, собственно говоря, на этой территории, которую киевский режим вроде бы как контролирует. Ну а между тем в мире падает интерес к тому, что происходит на Украине. В англоязычном сегменте интернета количество запросов по теме Украины снизилось до 32% от максимального значения, а по запросу Зеленский вовсе в 10 раз. Но это говорит о том, что каждый день вещать одно и то же совершенно бессмысленно. У людей другие проблемы. И в основном эти проблемы созданы, кстати, санкциями, которые они против нас применяют. в Еврокомиссия сейчас в очередной раз заявила, что оплачивать контракты за газ в евро надо и необходимо, по что это прописано в контрактах, а в рублях нельзя, по что это в контрактах не прописано. Господа, санкции тоже в контракте не прописано Это внесудебный орган, который прямое отношение имеет к пункту о форс-мажоре, когда государство или внешние силы применяют какие-то рестрикции, которые непосредственно влияют на действующие контракты. Вы можете засунуть эти контракты себе вот именно туда. Поэтому будете платить в рублях и молиться на то, чтобы Россия тоже не начала вводить подобные санкции против вас. Потому что да, вопрос о, санк... о газе и как его оплачивать отпадет автоматически. В частности, не за горами вопрос, будет ли вы получать газ через территорию бывшей Украины. Ну да бог с вами. Между тем, посол Ферги извинился за то, что в Бухенвальде, в концлагере Бухенвальд бывшем, сняли флаг Беларуси, подняв там э, вот белокрасную бело-красную прослойку вот белоленточной оппозиции. Ну, беломайданные, прошу прощения. Так или иначе, это извинения ничего не меняют, потому что фактически Германия свой выбор сделала и нацизма на... Украине равно как и в Беларуси, не замечают, потому что поднимать флаги, которые, под которыми выступали гитлеровские коллаборанты, ну, это по меньшей мере оправдание нацизма. Ну, да бог с ними. Вот что интересно: Гардиан пишет: Россия использует сети иранских шиитов и иранскую разведку для получения оружия и бо боеприпасов из Ирака для продолжения ведения войны на Украине. Вот я не знаю, что они там курят, но учитывая то, что Гардиан обращается к англоязычной публике, видимо, там уровень развития вот именно такой, что они готовы в этой ересь поверить. Понимаете? Они даже не задумываются, что та же самая Гардиан много лет писала о том, что Россия десятки миллиардов долларов ежегодно продает оружие по всему миру, самолеты, танки, боеприпасы, калашниковы, атомные подводные лодки, боевые корабли и так далее. Теперь покупаем оружие у Ирана. Я, я даже, Нет. у Ирака, точнее, я даже представь себе могу, что мы там покупаем автоматы Калашникова или патроны к ним, ну да бог с ним, вот это уровень интеллекта и уровень тех информационных войн, которые против нас ведутся. Ну и еще напоследок, Путин сегодня выступал на космодроме Восточный, говорил в том числе и об Украине, выдержки и куски из его интервью разбежались по всему интернету с истерикой, что он там говорит только об освобождении Донбасса и что наша задача выполнена, это мол все. На самом деле полное текстовое выступление я опубликовал в Telegram-канале. Там речь идет не только об этом, но и о том, что на Украине проросли ростки нацизма и национализма, направленные против России. И вопрос уничтожения их был лишь вопросом времени. Время настало, и до тех пор, пока мы не добьемся поставленных целей, пока не будет решена задача, мы никуда не прекратим и не отступим. То есть он подтвердил то, что говорил с самого начала. Денацификация Украины неизбежна. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.